Всем привет! Я Тимур Родригес и от всей души поздравляю всех пользователей портала mail.ru с наступающим Новым годом. Дорогие пользователи портала mail.ru, давайте будем активными во всем. Пусть у вас будет активная гражданская, пусть у вас будет активное пользовательское, и самое главное, пусть все это будет приносить вам удовольствие. Пользователи должны быть активными. Вообще слово «активный» в любом случае провоцирует вас на то, чтобы делать какие-то важные вещи, которые потом активно будут обсуждаться здесь же. Пусть у нас всегда будет повод встречаться, правда? С Новым годом, пусть этот Новый год будет лучше, чем предыдущий. Кстати, каждый должен быть лучше, чем предыдущий. Спасибо. Всем привет, с вами Нюша. Я поздравляю всех пользователей Mail.ru с Новым Годом. Это замечательный портал, который соединяет людей. Хочу пожелать вам замечательного Нового Года, чтобы у вас было потрясающее настроение, яркие-яркие улыбки, эмоции, адреналин, и чтобы вы были обязательно счастливы и любили друг друга. Всем привет, я Руслан Нигматуллин. Поздравляю всех пользователей Mail.ru с Новым Годом. Mail.ru для меня прежде всего это стабильная почта. Если мне нужно в нужный момент получить электронное письмо, я знаю, что с Mail.ru я всегда его получу. Новый год самый теплый, самый семейный праздник. Для меня он даже более радостен и приятен, чем день рождения. Друзья, с Новым годом всех! Привет, это Ика. Я поздравляю всех пользователей портала Mail.ru с новогодними праздниками. И желаю придерживаться моего девиза «неважно где, главное с кем». Поэтому я желаю, чтобы каждый день в новом году приносил вам радость, счастье, и вас окружали только самые ваши близкие, любимые и нужные вам люди. И побольше любви вам в новом году. Всем большое и солнечное здравствуйте! Я Саша Зверева. Что такое для меня Mail.ru? Сидя дома около компьютера, я, конечно же, проверяю Mail.ru. Находясь в самолете, где есть Wi-Fi, первым делом я лезу проверять свою почту опять же. Это моя работа, это мои новости, это мои связи, и даже моя дочка маленькая, которая ходит всего лишь в первый класс, уже имеет свою почту. И сегодня от души хочу поздравить всех пользователей Mail.ru с Новым годом! Пусть у каждого в душе в этот праздник будет маленькое солнышко, маленькая радость, какая-то маленькая тайна, которую вы унесете из старого года в новый. С праздником а дорогие мои! С Новым годом! Всем привет! С вами Бьянка. От всей души хотелось бы поздравить всех пользователей Mail.ru с Новым годом и со всеми-со всеми зимними праздниками. Для меня Mail.ru это прежде всего возможность общаться с теми людьми, которые мне необходимы не только по работе, но, в принципе, по дружбе. Может быть, я даже иногда. Мне мама пишет: даже на ящик. У меня есть ящик на Mail.ru, так что я думаю, это очень. Стала необходима вещью в жизни очень-очень многих людей, в моей в частности. В эту прекрасную пору года хотелось бы пожелать вам, чтобы все-все-все ваши мечты сбывались. И, конечно же, побольше просто неистового количества счастья вам, дорогие друзья. И 31 декабря не забудьте закатать желание. я уверена, в год дракона оно обязательно должно сбыться. С Новым годом!